Наш оператор Валентин Янус и два сопровождающих его офицера пошли к президентскому дворцу, где до этого шли самые ожесточенные бои. Это По нему с тебя или? По тебе. Сейчас я. Сейчас я узнаю, Как этот кусок простреливается, блядь. Потом махну или при... Здесь стоит безопасно. Здесь нормально. Можно сейчас зайти до первой шилки, тут безопасно доходить. А вот дальше там херово, блядь. Дошилки. Ну давай пошли. сделаем так, откуда белый дом видно. Хоть кусочек. Да здесь не видно его. Надо я... вот в этот дом зайти, блядь. Пятидашка. И там, да. И там будет отлично, он на как на руке, блядь. Так, а пяти... пятидашка наша? Наша. Это тоже наша. Так, откуда он бьет? Давайте сразу определяемся. Вот нет домами, блядь. Вот с того дома охуевает, вот кончается этот дом через улицу, да. вот то, что сейчас Так, ну ладно, если здесь, я сейчас узнаю всё. It's up here. Зайди раненый. Давай, позови. Наш. Татьяган, сиди здесь. Сиди, сиди, сиди, сядь, сядь, сядь, сядь, сядь, сядь, сядь. Сядь, сядь, сядь. Сядь, умный. Так, здесь раненые еще остались. Не приехал уже санчес. Один раненый. Ранен один? Да один. Другой, да. Что такое? Да. Куда тебе да. его? В руку? А что ты не уехал? А да. мы пока до перебрали. А ты где сидел? Девять этаж Ты шестой роды? А ты десант? Да. да. Ну, а что делать, блядь? Ну не на балду бегом А там уже безопасно. И потом туда обходим справа, да? А? Справа обходим, Я в том, покажу, там. вот сейчас до этого сарая доходим. Да, да, да, прикрыть. да прикрыть. Вот эту хуйню прикроете, и за брони вот сейчас сядете, да, да. за брони прикроете, блять, и пиздец. пол, да, э, да. Да? да? Да, да, да. Дай пройду. Да. что, Да, теперь... Да, вот сейчас единственный песок. Так, пошли сюда. Привет, Орел, дай поздоровайтесь. Так, вот это наш. Должен быть нашим. Ну вот так, то десантники уберут, то отдают. То берут, то отдают. И он с того дома у нас долго постоянно. Он красный, разбитый, да. На мотор разминаются. Место зарядки поле Сгоревшие, это да, постоянно, то духи его забирают, то наши выбивают их. Десантники приходят, духи ночью заходят, за этого с гранатометов мочат по нам, гранаты бросают по нашим. Том они отступают, сейчас руки десантники опять забрали. С белого дома вот с этого, или с дворца постоянно ведется огонь пулеметы. они простреливают прямо вот этот наш весь квартал. И мы вот постоянно уже сколько их не выбиваем из подствольников пулеметов, но все равно не берем. Вот этот конференц зал. Пристройка маленькая. Так. Откуда подбили мою БМП. Она первая шла Даже вид, да да можно вот сюда выглянуть. Ага. Вон выглядит. И вот на задние камере Нет, там нормально. Сейчас они не сняли. Только мы сюда стремились, они подбили передовую машину. Экипаж, да, правда, целый остался. И вот эти вот танцы. На, стреляет, а, стреляет немного. ну, ну дай-ка пулемет сюда. И вот они постоянно стреляют, подбили у нас машины, правда наводчик не спасся, а загорел байкомплект рванул сразу. Так, ну, куда? ну вот это переходящее здание. Вот там дальше красное здание. Ну, оно паршиво тут видно. Тут. Ничего, я Видели? наезжаю оптикой нормально. Ага. Вот это они постоянно оттуда снайпера и гранатометчики стреляют тоже. Ну а что здесь, в принципе, не скучно нормально весело. Да, да он уже замучил пулемет уже рядом с улицей Роза-Люксенкурс. он в кадре? Да. Вот благодаря этому командиру, Саша его зовут. Как ты должен думаете? Зал командира полка. Вот все эти точки, которые я прошел здесь грозным за один день, да. Я очень благодарен. Мечта его отнимет авторов того фильма, который когда-нибудь тоже состоит. Спасибо им большое. Он вот провел меня по самым горячим точкам. Может быть и по самым, но для меня горячим. Я впервые в такой обстановке, где очень трудно, страшно. Ну, я горжусь, что у нас есть такие солдаты. Через несколько минут после этого оператора телевидения Валентина Януса и гвардии майора ВДВ Александра Осадчева не стало. Они погибли от пуль снайпера почти одновременно. Около БМП остановитесь. Присядите, понял, да? Вот этого? Да. А бежим, а, а, а так, нет, подожди, так. Мы бежим вот этой трубой, видите? Трубовите? Да. До трубы за БМП. Потому что там Бугорок, там оттуда прострел. Хорошо, идите за Бугорок. Мы сюда собираемся, а потом я дальше. Пошел. Он, он убил здесь. меня. А? Фу, он попал меня. Сейчас, Дива, не надо. Куда? Куда попал? Я сам побегу, подержи. Куда упал? Я добегу туда сейчас. Подожди. надо бежать. Надо уйти отсюда. Ай, все.